маркетинг Именно наших двух основных программ. Посмотреть и почитать наши отзывы, ознакомиться с нашей компанией, посмотреть презентацию, проверить наши документы. Мы компания международная, официально зарегистрирована, имеем свой регистрационный номер и имеем свой офис. Все документы можно проверить здесь. Посмотреть нашу дорожную карту, а когда, какая площадка была запущена у нас в компании. На сегодняшний день у нас 6 маркетинг-планов. А у нас есть личный контакт с администрацией, вы всегда можете ей позвонить и написать в Телеграм, в ВК и в Скайп. Есть официальные группы, всем советую присоединиться к ВК группа у нас есть ребята, я обратила внимание, что очень мало наших партнеров присоединились в эту группу, а вся полностью информация находится тоже в этой группе. Поэтому всем советую перейти по этой, по этой кнопочке и подписаться на нашу группу. У нас есть группа и в Телеграме, и есть и в Скайпе. Ну и самое главное – это пользовательское соглашение, где любой партнер наш должен, все буквально до одного партнера, должны а, ознакомиться с этим пользовательским соглашением, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну, и если вам понравился сайт, понравилась наша презентация, понравился наш маркетинг, любой пользователь может зарегистрироваться. Кнопочка регистрация, а потом авторизация. И вы оказываетесь в вот таком вот кабинете. Первое, что это, конечно, нужно заполнить профиль. Как правильно заполнить профиль? У нас есть уроки по кабинету. Это как правильно заполняется профиль, Пополнение, вывод и перевод. Функция поисковик. У нас на каждой площадке есть функция поисковик, через которую можно посмотреть полностью всю свою структуру, где кто стоит на каком столе, где какие столы заняты, сколько не занято на столе, сколько закрытых, сколько открытых. Все через этот поисковик. Эта функция очень сильно облегчает работу. В нашей компании. И, конечно, управление бронями. Наш бизнес полностью управляемый, и выставляет брони выставляем обязательно, чтобы не пролетел ни один партнер, ни один клон мимо вас. Ну и обращу ваше внимание, конечно, на именно на заполнение профиля. Первое, что Почта должна быть, ребята, никакая, ни Яндекс, никакая другая, а почта должна быть указана у вас именно Google. На другие почты письма наши не приходят. А поэтому, а у кого указана почта Яндекс, пожалуйста, обратитесь к нашей администрации и поменяйте почту на Google. Потому что, ну и сами, кто ставит на вывод, сами тоже знаете, что и Google немножко тупит, приходится по несколько раз ставить на вывод, повторять вывод, пока не придет письмо. Ну это не наше, не компании минус, а это минус, это в нашей почты, которая работает в связи с нашими вот такими вот в стране ну, неприятностями. Начнем с того, что первое, что, конечно, вы должны записать, написать Skype. Если нет у вас Skype, напишите, что его нет. А пропишите свой телефон, укажите страничку ВК, а Telegram. А некоторые говорят, что нет странички ВК. Ребята, ну каждый уважающий себя а, интернет предприниматель должен как-то развиваться. Где мы ведем свой бизнес? Конечно, в соцсетях. И поэтому каждый а, интернет-предприниматель должен иметь хотя бы три социальные сети. Это, конечно, ВК, а, а там уже вы выбираете то ли а, Калиостро, а, то ли Фейсбук а, или Инстаграм. Ну, это вы выбираете на свой... А, где вам нравится работать? Вот. Ну, основная масса это, конечно, Фейс. Полностью интернет-бизнес, это ведется в ВК и в Калиостре. Это я вам сразу говорю. И третье, это а, YouTube-канал. Каждый наш партнер должен иметь свой YouTube-канал, развивать свои социальные сети. Наш бизнес находится в социальных сетях. И поэтому люди к нам идут, партнеры наши новые идут только через социальные сети. Укажите свой Телеграм. Сейчас вся работа идет в Телеграме. Редко кто работает уже в Скайпе. В этом же разделе есть «Кошельки». Ни одна ячейка в кошельках не должна быть свободна. Если вы не будете работать ни с Perfect Money, ни по R напишите по три нуля и нажмите кнопочку «Сохранить». Мы работаем со всеми банками Российской Федерации. В этом окошке вы вписываете а, номер карты и имя на русском языке, на чье имя оформлена эта карта. В, этом, в этой ячейке вы прописываете номер телефона, куда привязана карта, и название банка на русском языке. И только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». И, конечно, установите свой аватар. Загрузите аватар свой с телефона или же с компьютера. Как только код пришел от вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить». Здесь, если вам не понравился ваш пароль, вы всегда можете поменять свой пароль. Связь, некоторые даже не я не знаю, кто у меня спонсор. Ребята, данные спонсора. Это ваш профиль, а это спонсор. Вы всегда можете посмотреть. Здесь должна быть фотография вашего спонсора. У меня Лена спонсор, поэтому у нее стоит логотип компании. И я всегда могу связаться с и в скайпе, и в те, позвонить по телефону, написать в ВК и позвонить ей на, на Телеграм. Обязательно заполните э, профиль. Профиль должен заполняться для чего? Для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами, как со спонсором, а ваш спонсор должен иметь связь с вами, как с партнером. Наш бизнес – партнерские это партнерские программы и поэтому спонсор должен дружить со своими партнерами и партнеры должны уважать и дружить со своим спонсором потому что у нас на некоторых площадках у нас идут реинвесты по, за спонсором поэтому спонсор это ваша как родная мать это бизнес ребята поэтому Обращаю ваше внимание, что со спонсором нужно дружить. Какие у нас на сегодняшний день есть площадки? Давайте посмотрим. Ну, у нас такие площадки, как площадка «Идеал М-Банк». Она у нас недавно стартовала. Выход есть у нее на «Идеал М-Мини». Идеал, вход на нее составляет 1000 рублей. За один круг вы зарабатываете 12 тысяч. И плюс ваши три клона выходят в, в клонопад. И выход есть идеал М-мени. Если вас там нет, то у вас автоматом активируется эта площадка. А если есть вы там, то ваш клон летит на первый стол по вашей броне. Идеал М-мени вход полторы тысячи и за один круг одно ваше бизнес-место зарабатывает 244 тысячи и выходит на площадку идеал м макси а в идеал м макси а, вы вход 15 тысяч зарабатываете а, за один круг одно ваше бизнес-место зарабатывает 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч есть выход на фабрику клонов за тысяч на фабрике клонов две площадочки, которые за 1000 рублей вы зарабатываете за один круг 23 тысячи. И второй это за 10 тысяч, где вы зарабатываете 230 тысяч. И наша площадочка социальная Микромания. А на этой площадке у нас есть выход на площадку Идеал М-Мини» на первый стол ваш летит клон и за один круг вы зарабатываете 5 тысяч 500 рублей фаст трек эта площадка а, им, имеет шахматно а, линейно-шахматный маркетинг и два стола один стол на 750 рублей вход а второй стол а, на семь с половиной тысяч это уже вы сами выбираете на какой площадке вам работать то ли на 750, то ли на с половиной тысяч Это уже все по желанию партнеров. И в разделе партнеры находится ваша реферальная ссылка и отображаются партнеры до третьего уровня в глубину. Обращаю ваше внимание, у нас появилась новая функция «Наши миллионеры». Вы всегда можете посмотреть, у нас на сегодняшний день уже 6 миллионеров и мы от всей души Поздравляем наших миллионеров, они добились успеха. Есть, ребята, всем есть на кого а, равняться. Ну и давайте теперь перейдем, наверное, к слайдам. Слайды я останавливаю показ. Что же такое идеал М? Это, конечно, гарантированные выплаты, маркетинговые планы. А по поводу гарантированных выплат. Выплаты у нас сегодня заработал, сегодня поставил на вывод и сегодня же получил на свою платежную систему куда вы поставили. Поэтому нет никаких у нас задержек ни с пополнением, ни с выводом. А маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Наши самые основные преимущество перед другими компаниями это то, что мы официально а, зарегистрированы, имеем свой регистрационный номер, о том, что мы компания международная, а у нас нет ни на одной площадке, нигде нет абонентской платы. Не было, нет и никогда не будет. Вход открыт у нас на любой площадке, в любой стол. Старт своего бизнеса вы можете делать с любого стола. Мы работаем с такими надежными платежными системами, как PerfectMoney и Payr кошелек. А есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу команд. И работаем со всеми картами платежной э, э, Российской Федерации. Можно и пополнять, и выводить. Подключена касса Prey. на кассе Prey есть и э, криптовалюты, есть и э, Яндекс Деньги, есть и Киви кошелек. А поэтому все условия, Созданы а, администрации для работы наших партнеров. А, вебинары у нас проводятся ежедневно. Даже бывает и по два а, раза в, в, в день. Поэтому в кабинетах у нас все, все кнопочки клип, кликабины. К, на каждой площадке у нас есть кнопка а, маркетинг, где вы можете посмотреть в слайдах нет нигде никогда никакой задержки техподдержка работает слава богу очень хорошо какие площадки и когда у нас стартовали на сегодняшний день как я уже говорила у нас 6 маркетинг планов и в старт наша компания делала. нам Площадка так и называется «Идеал М-Мини». 23 сентября 2021 года мы стартовали. В а 31 октября стартовала площадка «Микромани». В 6 в феврале 2022 года стартовала площадка «Фабрика клонов». «Идеал М-Макси» стартовали 3 апреля 2022 года. «Фаст-трек» 1 июня 2022 года. И на нашу годовщину 23 сентября вот буквально недавно стартовала наша площадка. Это «Идеал М-Банк». Ну и, наверное, начнем мы презентацию Именно с идеалом м -банком. Многие партнеры у нас недопонимают эту площадку. А я вам, ребята, просто советую, не обращайте на э, денежный клонопад. Просто не обращайте на него внимания. Вам да, э, дали три стола, на которых вы можете крутиться, и зарабатывать, помимо того, что вы будете а, зарабатывать по клонопаду, по 50 рублей вам будет сыпаться, это ваш пассивный доход. А здесь вы посмотрите, здесь всего три стола. 3, 9, 27. 27 партнеров. У вас, посмотрите, вы, во-первых, заработали 12 тысяч, ваши три клона ушли в клонопад, вы вышли, если вас нет на площадке Идеал М Мини за полторы тысячи, вы вышли на эту площадку, через эту площадку, да? А если вы там есть, то ваш клон летит туда. А если у вас там выплатное место, вы получили здесь на, с этого места две с половиной и там полторы тысячи. И идут все время ссоры, все время, быть никогда никто не говорил, ни я не говорила, ни Лена не говорила о том, что на этой площадке есть пассивный доход. Нет, его вообще в интернете нет, пассивного дохода. На всех матрицы пришел сам, а приведи с собой три друга. Первый стол, старт своего бизнеса можно начинать и с первого стола, и со второго, и с третьего. Можно начинать с двух, можно с трех, можно с первого и третьего. Это выбираете вы сами. Выбираете вы командой свою стратегию и работаете по своей стратегии. А с первого и с третьего партнера у вас идет переход. Это в накопление, а здесь переход. Во второй стол за две с половиной. А вот со второго партнера у вас идет 500 рублей сюда клонопад и 500 рублей идет в накопление. Вы перешли на второй стол, как вы переходите, некоторые даже недопонимают, как переходят. Да под первого партнера пришли три партнера, у него закрылся этот первый стол и он пришел встал к вам на это место. Точно так и второй и эти 2,5 идут в накопление. А со второго партнера у вас идет на вывод, и за 500 рублей опять летит в клон, в клонопад. А третий партнер вам дает, что переход в третий стол за 5 Первый партнер как только закрывает свой второй стол и становится к вам на это место. Реинвест идет за вашим спонсором, 2500 на баланс для вывода, за 1500 активируется Идеал М-Мини. Со второго партнера реинвест первый стол идет за спонсором. 3500 вы получаете на баланс для вывода и ваш клон летит в клонопад. Третий партнер реинвест за вашим спонсором вы получаете 4 тысячи на баланс для вывода. 10 тысяч. Я сегодня в чате посмотрела и читала, и удивлялась тому, что пишут люди. Вот просто хочу у вас спросить. Ребята, ну как можно недопонимать, что такое партнер первой линии? Вы думаете, что ваш этот партнер первой линии будет постоянно к вам приходить на эти столы и приносить вам деньги, а вы будете их ставить на вывод и а, хлопать в ладоши. Нет, ребята, мы постоянно вам говорим о том, что развивайте свою первую линию. Вы хотя бы обратите внимание на то, что мы говорим. Почему развивайте первую линию? Да потому что Партнеры первого уровня, первой линии к вам приносят деньги на баланс, партнеры второго уровня приносят деньги на баланс первой линии, партнеры третьего уровня приносят деньги на баланс второй, на второму уровню. а Партнеры первого уровня приходят они первый и ваш личник, ваш реферал первой линии, да, первого уровня. Он приходит всего лишь один раз к вам на стол. Он один раз стал к вам на первый стол. Он один раз стал на второй. И он один раз стал на третий. Это уже второй партнер ваш приглашенный по вашей реферальной ссылке. Это тоже третий, но это не партнеры второго и третьего уровня. Это все партнеры приходят к вам, становятся на столы. Партнеры первой линии. Только первая линия вам приносит деньги на баланс. Встал ваш клон именно на а, третий уровень, да? Он не сойдет с этого места, он пока, он, этот клон, не получит с этого 450 рублей. Каждый ваш клон запущен сюда, в клонопад, будет вам приносить по 50 рублей с каждого уровня. Чем больше вы сюда запустите этих клонов, тем больше вы получите денег. И каждый ваш клон принесет вам на баланс по 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Вы просто не обращайте внимания, а работайте на этой площадке, на этих трех столах. И вы сразу увидите свой результат. У вас будут сыпаться именно вот эти по 50 рублей без конца. Без конца. Оно вам не нужно совершенно. И вы никак не посмотрите, куда стал ваш клон. Куда он попал. Это невозможно посмотреть. Это глобальная матрица где расстановка идет всей нашей компании слева направо на свободное место. Но каждый клон имеет это Лена, например, это я стою, и у меня это вот она своя веточка. А мы все Ленины, а это ее другой партнер, у него своя веточка идет. Этот другой партнер, это тоже своя. У нее заполнилось первое это. Куда пойдет? Она будет искать слева, слева направо на свободное место. У меня все уже занято. Значит, он будет дальше искать, дальше искать место. Разберитесь, пожалуйста, о маркетинге. Ну, это, ну не знаю, он настолько простой, я не знаю, почему у вас такая проблема именно с этим маркетингом. Наша основная площадочка, моя самая любимая площадка, это идеал m меню Вход составляет полторы тысячи. Здесь у нас получаем мы доход как по маркетингу, получаем как спонсоры и получаем реферальные вознаграждения. Итак, первый партнер, когда приходит, это деньги идут накопления. Со второго партнера на каждом столе у нас будут начисления. Некоторые задают мне такой вопрос. Почему именно со второго? А да потому что с первого и с третьего партнера у нас идут переходы. Именно идет покупка следующего стола. А накопительный у нас есть два основных баланса. Это баланс на вывод и накопительный баланс. А вы, как только у вас накапливается в накопительном балансе уже определенная сумма, вы уже видите по сумме, что вот сейчас я перейду, или мой клон перейдет туда, на, куда на следующий стол. Вы даже по сумме можете посмотреть. Со второго партнера. Сразу же полторы тысячи идет на баланс для вывода. У нас в компании невозможно потерять свои вложенные деньги, ребята. У нас то ли со второго, то ли с первого партнера, у нас все ваши а, возбережения, которые вы потратили на, в свой бизнес, они вам возвращаются на баланс для вывода. Я, например, как, сколько раз у меня будет закрывается этот первый стол, я с этого стола ни разу не поставила на вывод. Вообще, я покупаю сюда клона себе и запускаю этого клона в работу. Потому что каждый закупущенный клон мне приносит по 244 тысячи на баланс для вывода. У меня постоянно открытый есть первый стол. А, а так вы можете, если вы закрываете, ставите сюда третьего партнера, то у вас его не будет. Вы есть выход, вы выставляете брони под своих партнеров. Я тоже выставляю под, под своих партнеров, но он у меня всегда в запасе есть. Первый партнер, как я уже сказала, и третий партнер дают переходы в следующие столы. А вот со второго партнера у нас на втором столе уже начинает работать трехуровневая реферальная программа. И как только второй партнер становится, Тысячу рублей получаете вы по маркетингу. Вы а, получили а, за этого партнера. По 1000 рублей получают ваши два спонсора. Как только под этого партнера, это один, дальше под него становится три, правильно, вы получаете три тысячи. Под этих три каждого партнера становится сколько? Девять партнеров, да? Вы получаете девять тысяч. Итого вы только с этого стола заработали, 13 тысяч. И здесь полторы тысячи. Очень хорошо. Итак, следующий стол – это точно так же, только единственное. Вы также зарабатываете 13 тысяч. Единственное, что здесь идет реинвест второго стола. Ваш клон летит на второй стол за 3000 по вашей броне. Вы можете выставить под любого партнера. Под партнера первого уровня, под второго и третьего уровня. Это не имеет никакого значения. Точно так получаете тысячу, по тысяче получает ваши два спонсора. Только стали под вашего партнера три партнера, вы получили по три тысячи. А под 3 стали 9, вы получили девять тысяч. Итого 13 тысяч. Очень легкий маркетинг. Здесь никаких нет подводных камней. Здесь нет никаких отчислений, как вы видите, ни на развитие компании, ни на администрацию. Нет никаких отчислений. Все деньги распределяются четко. От партнера к партнеру идут. Вы перешли на четвертый стол за 12 тысяч. Первый и третий дают переход в следующий стол. А под второго партнера, как только... Второй партнер становится у вас на это место. Семь тысяч получаете вы, по две с половиной получает ваши два спонсора. Под этого партнера встали три партнера, вы семь с половиной. стали девять, вы двадцать две получили. 37 тысяч у вас на балансе. Только с этого стола. Первый – это в накопление. А с третьего – переход. За 50 тысяч идет следующий стол. А под второй партнер, когда приходит, Ваш клон за 6 тысяч летит по вашей броне. Это уже вы сами выставляете. Вы получаете 10 тысяч. По 3 тысячи получают ваши два спонсора. От этого партнера встали 3 партнера. Вы получили 9. Встали 9 партнеров. Вы получили 27. 2 тысячи с этих партнеров идут в накопление, потому что 24 и 24 это 48. Плюс прибавляются эти 2000, и у вас автоматом за 50 тысяч активируется 6 стол. Первый 35 на баланс для вывода. За 15 у вас идет активация площадки Идеал М-Макси. А второй партнер 50. Третий партнер 50. Итого... Одно лишь бизнес-место ваше заработало 244. Это только одно ваше, первый ваш, э, ну как сказать, ваше бизнес-место. А вы, как я говорила, здесь клон опустили. На втором, на втором столе у вас уже клон, на третьем столе у вас уже клон. И все ваши клоны которые будут приходить и приносить вам по 244 тысячи на баланс для вывода. Поэтому не скупитесь, а ставьте своим партнерам, а тоже своих клонов. Помогайте им двигаться по столам. Следующая площадка это Идеал М Макси. Вход на нее составляет 15 тысяч Первый партнер у вас приходит, эти 15 идет в накопление. Со второго партнера у вас 5 тысяч и выход за 10 тысяч на фабрику клонов. Третий партнер вам дал переход за 30 тысяч во второй стол. Здесь то же самое, как и на «Идеал на М-Мини». Только единственное, что отличается суммы ваших доходов, ребята, Здесь второй партнер вам приносит 10 тысяч. По 10 получает ваши два спонсора. А сработала вторая линия 30, сработала третья 90. Здесь идет второй партнер пришел, у вас 10 тысяч на баланс. И клон летит по вашей броне на второй стол. 10 получает ваши два спонсора. Сработала вторая – 30, сработала третья – 90. Вы перешли в четвертый стол за 120 тысяч. Первый и третий дал переход за 240 в пятый стол. А вот со второго партнера вы получили 25, получили 2 спонсора по 25, вы получили 70, пришли к вам под этого партнера, стали 3 партнера, вы получили 75. Под этих трех пришли 9, вы получили 225. 370, только реферальное вознаграждение. Первый и третий дали переход куда? Шестой стол. А второй партнер вам плона дал за 60 тысяч по вашей броне. 100 тысяч на баланс для вывода. Вторая линия 90 дала вам тысяч. И 240 дала третья линия. Первый партнер приходит, вам 500 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер, 500 тысяч на баланс для вывода. Третий, 500 тысяч на баланс для вывода. Итого, одно ваше бизнес-место заработало 2 миллиона 590. 000. Круто, да очень круто, ребята, очень круто. Очень круто. Да и вообще у нас, не знаю, я сколько смотрю маркетингов, стартует а, а, компании, стартует а, а, эти, как их проекты. Но я не видела ни одного а, проекта, чтобы вот именно был настолько денежный маркетинг, как у нас. Ну нет. Понаставят столько накопительных столов, что, боже ты, моя воля, нужно пройти там... 3-4 накопительных стола, и только там с 3-го, или с 4-го, или с 5 вы получаете только одну выплату. Ну, это и то выплата низерная. И так хочется просто сказать, хорошо придумал админ. Это мне, это мне, это мне, а это тоже мне, то и вот это вот еще мне, а это уже вам. И, и смею, смотрю и смеюсь. А вот у нас в маркетинг. Все настолько денежно, настолько все четко распределяется между партнерами. И площадка вот эта, Fast Track, она на, это линейно-шахматный маркетинг. Здесь все деньги идут вам на баланс для вывода. Есть стол, где можно работать на 750 рублей, а есть стол, где можно работать на 7500. Выбираете вы сами. На, какую, на какой стол вы идете работать? Первый партнер 750 на баланс для вывода. Второй партнер это идет реинвест именно этого стола по, за спонсором. Третий партнер 750, четвертый 750. Пятый опять реинвест за спонсором. Три, э, э, шестой партнер опять полторы семьсот э, на баланс для вывода. Вы за один круг. Имеете полторы тысячи. Ребята, это можно сделать а, стартом именно вашей команды. Эту, этот стол. А вы здесь заработали три э, полторы тысячи, активировали идеал М-мини. Пожалуйста, и здесь, на этом а, столе, вы уже видите, какие партнеры у вас активные, какие пассивные. А вот и тогда уже всех активных направляете именно на идеал М-Mini. Там уже у вас будут совершенно другие заработки. А здесь на этом на 7,5 вы, первый партнер приходит, 7500 на баланс для вывода. Второй реинвест за спонсором. Третий, опять 7500. 15 тысяч на баланс для вывода с трех партнеров. Ну вот, вам не нужно никуда. Идти, передвигаться по столам, кому-то выставлять брони. Здесь вы сами управляетесь, сами приглашаете. Сколько вы пригласите, все деньги только ваши. А если еще у вас и партнер будут активны, то реинвесты ваших партнеров будут прилетать к вам и закрывать тулеет, выплатное место – то ли ваше реинвестное место, и вы все равно будете получать еще э, за ваших партнеров. И точно так, как и вы отдаете две выплаты, получаете сами одну, отдаете своему спонсору. Точно так и ваши партнеры будут получать две выплаты, а одну выплату, выплату реинвестуешь за спонсора, будет идти к вам. Круто? Да очень круто, ребята, очень. хорошая площадки, но настолько денежная, я не знаю, я так люблю нашу компанию, она у нас настолько прекрасная, настолько денежная. Здесь можно входить, ну, вот, ну, у каждого человека есть 500 рублей. Вот у каждого человека есть 500 рублей. Ну, можно же начать с 500 рублей. Здесь, в этой микромане, эти вот пригласили два партнера в, на 500 рублей – и перешли во второй стол. А если у вас есть тысяча, то можно начинать с тысячи. А если есть 2, то можно начинать с С двух. У нас нет нигде привязки к первому столу. С любого стола делать старт своего бизнеса можно. Итак, два партнера вам дали переход куда? За тысячу рублей сюда. Первый партнер приходит к вам на этот стол. В это тысяча идет накопление. А со второй партнер тысячу вы получаете на баланс для вывода. Третий партнер, а третий партнер дал переход за две тысячи в третий стол. Сюда первый партнер прилетает у вас реинвест за 500 рублей этого стола. И за полторы тысячи вы вылетаете на нашу основную площадку. А если вы там есть уже, то ваш клон летит по вашей броне. А если там стоит увы, на выплатном месте бронь, а на втором, то вы там вы получаете полторы тысячи. Круто, да круто. Здесь получили по а тысячу, там полторы, две с половиной. И тут с, с, со второго и с третьего партнера вы получили по две Вот и смотрите. Здесь вы пять и там полторы. Шесть с половиной за один круг с малым количеством. Три семиместных стола, ребята. Три семиместных стола, вход на тысячу и вход на десять тысяч. Выбираете по деньгам, на какой сумме вы будете работать. Семиместные столы, это что? Это плечи всегда идут вышестоящему спонсору. Хоть вы там ругаетесь, хоть вы там делитесь, хоть и, э, все, что хотите, делайте, но это не нами придумано, это идут. Плечи всегда идут вышестоящему. А вот нижний ряд, это полностью ваша зарплата. Полностью вы этим всем, то, что у вас внизу, вы управляете. Вы управляете на этой площадке сами. Управляете своими бронями. Здесь двойные брони. Выставили первую бронь, выставили вторую бронь. А первая бронь у нас всегда... Основная, а вторая запасная. Как только приходит сюда партнер становится, вернее сюда приходит партнер становится на это место, и реинвест вашего этого стола идет именно сюда, по вашей броне. А второй партнер вам дает в накопление тысячу. Третьего партнера вы получаете тысячу обратно на баланс для вывода. С четвертого вы переходите... Это второй и э, четвертый. дали переход за 2 тысячи. А второй стол. Первый и второй. Это деньги идут в накопление. С третьего три тысячи. две тысячи получаете на баланс для вывода. А с четвертого. Добавляется к э, первому, второму и, и четвертому. Это шесть тысяч. И активируется автоматом. А третий стол. Первый, второй, третий и Четвертый вам дают на баланс по тысяч и плюс по тысяче идут ваши реинвесты именно сюда, в этот стол. Это раз, два, три, четыре, пять. Четыре здесь и это пятый. Вот этими реинвестами управляете вы сами. Вы можете сами выставлять по своих партнерам, тем самым помогая продвигать а, именно по столам. Здесь то же самое. Первый 10 тысяч идет реинвест, вы можете сюда выставить. Со второго у вас 10 тысяч идет накопление. С третьего вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода, с четвертого – Переход за 20 тысяч. Первый, второй и третий вам дали переход за 60 тысяч. Третий стол. А с третьего партнера, это четвертый партнер. А с третьего партнера вы получили 20 тысяч на баланс для вывода. Первый, второй и третий. И четвертый вам дали по 50 тысяч. Это 200 и здесь 30 тысяч, 230, а здесь 23 тысячи за один круг. И плюс вы получили 4, и здесь 5. Вы получили 5 реинвестов. Вы их можете выставлять на первый стол под своих партнеров. Ну и что я хочу, ребята, вам сказать, что наша компания а, приглашает в сотрудничество вести свой бизнес международной компанией официальной всех-всех-всех. Всех, кому а, нужны деньги, а кто, а, у кого есть своя идея, у кого есть своя мечта, и м, добро пожаловать. Мы всегда рады новым партнерам. И хочу вам напомнить о том, что дорогу осилит только идущий. Независимо, как вы будете идти, и если вы идете без цели, то нет смысла выбирать дорогу. У каждого человека должна быть цель. Есть цели большие, есть цели маленькие. Успех не ключ к счастью. Счастье – это ключ к успеху. Если вы любите то, что вы делаете – вы будете иметь успех. Это сказал Герман Ан. И я всегда, например, пользуюсь четырьмя этими словами. Хочу, могу, умею, делаю. Если вы это всегда будете повторять все время, во время своей работы, хочу, хочу получить сегодня на баланс 50 тысяч. Могу. Смогу, сумею, умею, и я это сделаю. Некоторые спрашивают партнеры, некоторые спрашивают даже в чатах, а где же мой результат? Ребята, ваш результат – это только ваши действия. И всегда держите картинку своего светлого будущего в голове. Будет, будут ваши действия – и будет, конечно, у вас результат. Нужны деньги? Да добро пожаловать. Добро пожаловать на нашу компанию. И хочу еще вам сказать, ребята, талант выигрывает игры. А вот команда выигрывает чемпионат.